Я закончила школу кино при Линфильме, работаю в кино с, с 18 -го года. Что значит грим для кино и что значит грим для театра? Это совсем две разные вещи, да, а, потому что художник гриммер и просто гриммер это тоже две разные вещи. художник гриммер у него больше возможности придумывать каждый образ для каждого персонажа, отталкиваясь от хотелок... Как режиссера, так и от сценариста, как это вообще все дело происходит. Да? А когда мы приступаем к работе над проектом, над любым, сначала мы читаем сценарий. По сценарию мы производим читки, получается, мы еще придумываем не только образ, но и характер актера, чтобы было от чего отталкиваться, почему у человека появилась та или иная рана, допустим, то или иной шрам, почему он решил, может быть, даже так постричься. Это все зависит от того, как мы придумываем весь образ изначально, начиная сколько человеку, допустим, персонажу лет, как мы его видим, почему он хромой, может быть, характеристика какая-то у него есть На самом деле, может быть, у него нет какой-то части конечностей, да, так у нас бывает еще Так как у нас Вася играл роль Шестиполова Холодное золото, если кто видел, да, смотрел фильм И здесь у нас была задача, как это сотворить Либо мы протезируем что-то дополнительный шестой палец и как это будет работать, как это будет а, на площадке смотреться, как это будет в камере, как это будет мешать или помогать работать актеру. да И мы решили просто лишить его пальцев на самом деле, и нежели прибавлять, потому что мы работали а, в холодных условиях и не каждый материал при этом может просто Выдержать наши морозы Как это будет, что это будет, почему это будет именно протезирование Каким материалом мы будем работать Это мы сначала уже полностью перед тем, как приступить к фильму Мы решаем это, наверное, на самых первых подготовительных этапах Какой материал будет какой будет костюм, как мы его будем пачкать, это тоже все зависит, это общая командная работа, работа вместе с режиссером, работа вместе с костюмерами и уже непосредственно с гримом, потому что есть момент, когда у нас нет возможности поменять костюм, костюм у нас один, то есть Такие большие вещи, как, допустим, меховые, да, вот э, верхняя одежда, светлая, несветлая, где-то там должно упасть там, капля крови и тому подобное. Мы должны все рассчитать изначально, чтобы потом не было, что у нас мы испортили костюм гримом, и это уже никак не восстановить. Первое. А, то есть мы читаем сценарий понимаем сколько у нас главных актеров, потому что помимо главных актеров у нас еще на площадке есть статисты и актеры массовых сцен получается. Мы должны разбить все поэтапно и понимать, чтобы когда составляется календарно-постановочный план, мы должны это уже все рассчитывать, сколько у нас времени уйдет на каждого человека. Сколько нам потребуется времени, чтобы подготовить до начала съемок? Сколько-то человек. Где-то у нас есть по сложности мы разделяем. Есть актеры первых планов, которых мы должны сделать безупречными. Где-то мы можем себе позволить просто добавить тон или как бы в общую картину их только ввести с минимальными затратами времени и продукта, так скажем. Вот, это все выясняется при э, составлении календарного плана уже Затем, э, с режиссером мы решаем каждый характер актера Решаем, что э, актер у нас, допустим, разноплановый Больше, допустим, антагонист или там потом переходит в более такие плавные характерные роли это все мы должны тоже показать гримом на лице на каких-то деталях очень удобно когда у тебя есть ассистенты да? и каждый есть у тебя команда и каждый работает допустим вот над этим над этим разделить все по планово и получается так легче на самом деле работать а так как у нас специалистов в этом деле я так скажу Бескромности очень мало. Бывает, что на каждый проект я беру себе нового студента, чтобы он мне помогал, обучаю с нуля, ну как ассистента, и уже работаем вместе. Но не каждый остается работать в этой профессии почему-то. Бывает, что люди совмещают как хобби больше, а для меня это профессия. Мы набираем команду, и у каждого есть своя задача. Задача а, работать с актерами массовых сцен, задача работать а, уже, получается, с более такими актерами второго плана, и а, есть как бы люди, которые отвечают, допустим, за постежерные изделия. Только постежерные изделия, ребята, это у нас то, что мы приклеиваем, допустим, усы, борода, а, получается, парики, которые мы используем, за это тоже отвечает совсем другой человек на самом деле на площадке. Характер актера мы пытаемся скрыть, э, так скажем, больше, наверное, актера, да, и показать персонаж. Это наша задача. И когда мы добавляем, допустим, какой-то шрам, э, какие-то детали, усы, борода наколки, да, на тело, это уже все дает характеристику дополнительную. это ему очень помогает в игре вжиться в роль, вот, мы все разработали каждого персонажа, допустим, и у нас уже идут пробы грима пробы грима мы проводим для того, чтобы визуально видеть, как это будет смотреться, во-первых, каким продуктом мы должны отработать это все дело, и сколько чего нам требуется для этого всего если мы готовим актера, бывает прямо на площадке, а, а площадка бывает где-то прохладная, холодная. И если я выбрала какой-то пластический материал, который типа воска, да, я не смогу его просто приклеить. И на это уйдет очень большое количество времени. Это, получается, задержка всего съемочного процесса. Из-за этого мы должны сначала уже понимать, какими продуктами мы будем работать, в каких условиях мы будем работать. А, есть еще моменты, когда нам приходится состаривать актера, то есть дополнительно добавить внешности там, плюс 10, 5, 15, 20 лет. То есть момент, когда нам нужно просто отливать детали. А отливать детали это получается у нас протезный желатин, у нас а, а, латекс, да, спененный грим у нас а, бывает как костюм полностью, да, когда мы человека делаем полным нам требуется для характеристики актера, когда нам приходится вживлять лысину, допустим, он у нас должен быть лысый. Вот, допустим, когда мы состаривали у нас актера на площадке, была возможность сделать ему тоже протезирование это все, приклеить просто, да, чтобы его вообще никто не узнал. Но мы понимали, что мы будем работать в жару, мы будем работать а, где-то, может быть, в полевых условиях, и что это может просто потечь, и такие обычные материалы у нас а, протез они являются одноразовыми То есть мне нужно рассчитать, если я делаю вот такие вот протезирования большие Я должна уже рассчитать, на сколько штук вперед мне должно это все хватить Даже было у нас, да, один раз на площадке, Оль, когда у нас краска для зубов закончилась то, что мне нужны были зубные камни, желтые а Она у меня закончилась просто И приходилось там... А вся это все заказывается через Москву Заказываем в определенных магазинах И пока это все дело шло, нам нужно было выходить как-то из этой ситуации Мы, конечно, это все сами все делали Но, разумеется, может быть, и зритель не поймет Но, по крайней мере, я как профессионал понимаю, что цвет отличается и качество тоже Чтоб такого не было момента, нужно все это изначально закладывать в бюджет, изначально планировать всегда так, чтобы было больше, чем на самом деле может и хватить. Когда мы делаем уже человека, как мы сказали, полным, да, хоть плюс 20, там 30, 40, бывает 100 килограмм надо добавить весь весе зрительно, но это должно еще компонироваться тем, что Выносливость актера в какой среде ты будешь работать? Да? То есть это будет плюс 30, а ты на него там весь латекс этот залил, он просто не сможет работать. Ему будет некомфортно. Из-за этого, то есть, при выборе работы, материалами и тому подобное, мы всегда смотрим все риски, все плюсы и все, все взвешиваем очень хорошо. Бывает момент, я работала над картиной, что у меня актер уже. Погиб. Ну, как персонаж. Но так как нам некем было его заменить, нам нужно было просто его переделать. То есть надо было, чтобы зритель не понял, что это один и тот же человек. Очень интересная работа, когда ты придумываешь все заново, когда ты лепишь человека и характер. Потому что кино дает такую возможность. И такую возможность дает режиссер. Я знакомлюсь с режиссером Мы начинаем рассматривать каждый персонаж И рассказывать друг другу, почему вот с ним что-то произошло Почему он пришел к этой жизни И уже начинаем вырисовывать полностью собственную картину уже вдвоем То есть характер персонажа Актер об этом даже как бы не знает на самом деле да? Но когда мы ему уже рассказываем во время работы с гримом Когда мы делаем пробу, мы ему рассказываем Почему, откуда, что, шрам пошел, почему его здесь убьют, почему он там, допустим, потерял свои пальцы, да, что-то такое, и получается то, что мы создаем из актера уже целый полноценный образ, который мы придумываем сами когда актер уже у нас на площадке, и мы уже планируем, вот как я сказала, время, сколько мы должны потратить на него. Всегда берем с запасом, у нас есть определенный тайминг, когда актер должен быть во сколько-то, допустим, на площадке, и вы должны работать, научиться работать и понимать второго режиссера очень хорошо, а, потому что этот человек уже составляет непосредственно сам график работы. А, то есть всегда быть на связи, всегда разговаривать, да, а, что где-то нам нужно вести изменения, нам понадобится чуть больше времени, чем мы планировали, закладывали, и, и это все каждый день перед составлением а, вызывных листов на актеров на съемочную площадку мы должны уметь вести тайм менеджмент так скажем да уже ориентироваться уже по, по времени потому что если мы где-то опоздаем это будет уже тупик вот есть такие моменты когда мы закладываем тоже в работу в тайминга когда у нас получается есть замены по гриму то есть иногда Нужно восстановить несколько раз по дублям. Иногда нам требуется где-то добавить, то есть раз мы видим, что он упал, подошли, уже быстро сделали а, какие-то свои поправки, а, какие-то свои изменения. То есть, допустим, там кровь добавить быстренько, а, уже порез этот нарисовать быстренько, да? На это тоже требуется время, это тоже нужно закладывать в тайминг. Самое главное потом еще восстановление. То есть каждый день мы видим актера на площадке. Мы сегодня снимаем, допустим, сцену номер там 78, а завтра будем снимать сцену номер там 30. Мы можем начать с середины, конца и прийти к началу. То есть если у нас есть какая-то деталь в гриме, которая должна каждый раз то есть, преобразовываться от маленькой царапины, начинать заживать, или наоборот превращаться там, в большую какую-то болячку, да, на самом деле, или сколько-то лет у нас прошло, мы должны состарить человека, мы это должны все понимать и вести очень хороший учет чтобы не было такого, чтобы у нас были потом ляпы да, Было с одной стороны, стало потом в конце забыли, сделали с другой стороны Мы в прошлый раз ему разбили губу На этой стадии она проходит А, а здесь еще с кровью А здесь уже подсохшая кровь Там сколько-то времени прошло у нас И за этим очень хорошо надо следить И каждый раз фотографируя, мы фиксируем да. Вообще замечательно, когда у нас на площадке есть скрип-супервайзер -супер Это человек, который следит Затем, чтобы не было ляпов, мы сверяем каждый раз, каждый день, правильно ли мы запланировали эти съемки или нет. То есть, сколько дней прошло после этой раны, там, или сколько лет прошло после всего этого. И бывает то, что нам нужно удержать здесь щетину там, трехдневную, а завтра нам нужна борода, или завтра он должен был быть, допустим, совсем чистым. И здесь уже ставится другая задача, как мы будем восстанавливать это все. Потому что или по хронологии идем, или, получается, что-то где-то подворовываемся, да, так скажем Где-то можем просто приклеить Или где-то спрятать под одежду, или что-нибудь такое На съемках была такая неоднозначная ситуация После как бы, некоторого перерыва, потому что мы ждали, ну, как выпадет снег, съемочный день, уже все там холодно, мороз, мы приехали в намцы, ждем актера, актер приезжает Ах! и без щетины. На этот момент у него должна была быть трех-четырехдневная щетина. Ему нужно было состричь волосы, оставить щетину. А он перепутал. Волосы оставил, щетину сбрил я работаю в пазике, непонятное освещение, делаем как можем, пришлось тричь его там же и из его же волос восстанавливать поштучно, просто сидеть и клеить эту щетину. Нужно быть готовым ко всему на площадке, получается Потому что бывает, что у актера несколько проектов Или у него там помимо этого еще театр Ему там нужна эта борода, а мне здесь она не нужна И тут мы уже ищем компромисс, и как это все сделать Бывает еще момент, когда мы рисуем татуировки Сейчас можно, конечно, очень много способов есть, когда мы, допустим, можем перевести просто картинку, как делают, допустим, подростки, да, там. а бывает то, что именно авторские такие должны быть, которые были, вот, допустим, в начале сороковых у всяких этих рецептивистов, да, которые сами себе, тогда не было чернил, они не делали чернилами, они делали углем, и эта видимость уже совсем другая. Это уже совсем другой рисунок, это совсем другое битье, да, как они вот это вот называют, и совсем другие инструменты, несовременные. То есть в любом случае мы перевести картинку уже не могли, и приходилось просто рисовать вручную, и тоже закладывалось, конечно, на это время. Еще один момент, когда мы актера восстанавливаем по референсу. То есть исторический персонаж, который должен максимально быть похожим на своего, как бы, вот этого вот Прототипа Бывает очень сложно то, что Либо мы не найдем актера Или не подходит Что, ну, сможем это сделать Бывает, что вот просто не сможем Или нам не хватит времени, чтобы его подготовить А бывает, что прямо вот увидели Да, мы здесь добавим вот это, вот это И будет все замечательно Здесь должна быть борода А так как постежерные изделия у нас все идут Они никогда не повторяются То есть это ручная работа то есть всякая борода, которая набирается э, мастером, да, гримером, она получается единственная в своем роде. То есть если мы ее испортили, тут уже мы не найдем одинакового один в один. То есть это тоже имеет свойство, из-за этого у нас как бы на площадке должен быть свой человек, пастежор, именно который занимается этим, вклеиванием, оборот усов. Но так как у нас а, такого, к сожалению, нет, приходится все делать одному человеку. То есть и восстанавливать, и подкрашивать, где надо, а, где надо срезать, чистить это все дело, это тоже очень трудоемко, так скажем. Фильм о том, что в современный мир обычные люди... Супер изменений во, во внешности, казалось бы Но и здесь нужно работать так, чтобы это было максимально естественно Бывает, что все мы люди, актер пришел, там его кошка поцарапала ну, Надо это все скрывать Где-то получилось так, что там срезали ногти, которые нам нужны были И Тоже это все восстанавливать То есть нету такого, чтобы был скучный фильм на самом деле никогда Вообще И не бывает, э, не бывает легких фильмов Потому что даже когда вот мы наносим только тон, следим за внешностью актера там, э, за вот, Чтобы волосы там вовремя не отросли, Здесь убрать, прибавить там, Что-то еще, это все равно интересно Так, дорогие друзья, давайте сейчас Вас познакомлю, наверное Все знаете, или большинство из вас знает Это наш актер э, Василий Слепцов я бы хотела как бы на нем сейчас продемонстрировать э, очень легкие допустим там моменты да по гриму мы сделаем чтобы допустим э, чтобы подчеркнуть характер э, героя. Давайте все-таки попробуем какого-нибудь отрицательного героя, потому что так как я хочу вам показать э, моменты допустим как шрам может добавить больше харизмы допустим ты здесь улыбайся. Молодец. Да сначала смотрим пластику, мимику, как это все дело, да? Делаем разметку обычным карандашиком, чтобы посмотреть, где оно все у меня будет располагаться. Но так как это уже профессиональная привычка, я уже себе делаю разметки, смотрю, да, и запоминаю, по каким линиям я это все дело буду восстанавливать. То есть у него здесь родинка, так, здесь родинка, и глаз уже намет. Мы работаем с таким раствором, называется колодей. Это получается почти аналог медицинского клея, который делает бесшовные раны. То есть это фирма Криолан. Так, стоимость... Варьирует от 1200 рублей. Экономичный, так скажем. То есть его очень много не надо. Баночки спокойно может хватить на проект. Конечно, если у вас нету там все 50 человек, которых надо да, шрамировать, да, так скажем. Так, тут он, получается, подсыхает и делает мне тут возможность с ним управляться. Он стягивает кожу. И тем больше слоев я наношу, тем больше... У меня здесь получается рана. То есть я могу ее сделать более глубокую, я могу ее сделать более рваную, да, то есть клей, клей края могу порвать, чтобы это смотрелось как ссадина уже застарелая, или там, что кожа у него там слезает. И повторяю этот рисунок до тех пор, пока меня не устроит уже конечный итог. Но в любом случае это надо про себя считать, чтобы... В следующий раз, сколько слоев, да, все слои были уже как бы достаточно готовые Сейчас мы сделали три слоя Уже достаточно глубоко У Уже, да И вот этой вот палочкой я уже формирую, да, форму раны Вася, не больно? Какие ощущения, что стягивается кожа, да, Вася? Не Бывает, что актер уходит э, из площадки, не успев разгримироваться. Просто иногда они забывают, и их надо ловить, потому что если он начнет срывать это все дело сам не, не раствором, там могут появиться следы ожогов, допустим, от того, что они, ну как, каждый раз срывают, да. Есть специальный раствор для снятия колодия или же обычный вазелин, которым мы намазываем и как бы. Минут 15 он посидел, но если вы собираетесь, допустим, работать с актером на площадке а чуть ли не там по 16 часов в день, бывает то, что он начинает распадаться, потому что мимика работает, да, бывает то, что он начинает потеть, и это чуть-чуть отходит, и это нужно обновлять. Вот здесь самое главное, да, чтобы не переборщить с растворителем, который вы возьмете То есть каждый раз снимать и делать заново не надо Просто можно убрать тот участок, который вам мешает и сделать его заново То есть сразу вспоминаю, что Бола Янга, Помните, да? Если вы заметили, вот то, что след от карандаша, вот от, от этого, да, от нашего, он дал такую возможность сделать как будто рано более свежее. То есть вы должны выбирать цвет раны, то есть отрабатывать тем карандашом, который вы хотите. Допустим, сколько-то 10 лет прошло, значит, он должен, он, как он должен выглядеть, этот шрам. Он должен быть еще светлее, на несколько тонов. То есть его надо уже, значит, тонировать сверху. Мне, мне кажется, достаточно, можете посмотреть. Сейчас мы его будем дорабатывать. Сколько слоев сделал? Четыре. Давайте сделаем ему еще пулевое ранение тогда уже. Так, тут мы работаем уже непосредственно с жидкой кожей. Это латекс, ребят. Латекс, он дает возможность сделать второй слой кожи, с которым мы потом будем работать, допустим. Сделаем ему от 49 девятого калибра, довольно большой Да, это жидкая кожа, сейчас он по мере высыхания, он будет прямо под цвет, То есть он будет прозрачненький, телесненький, и можно будет уже с ним работать потихоньку Так, сейчас я тут. так мы здесь рвем кожу посередки, чтобы дать глубину и дать форму то есть, сначала То есть, нанесли, потом рвем. Да, нанесли, начинает подсыхать, мы просто ее рвем, чтобы было видно, что кожа там открытая у него, да? Температурные условия латекса, его нельзя перемораживать, ребята. Если вы сходили с ним на холод, он начинает у вас сворачиваться. Бывает, что актеры там чуть-чуть э, слегка небрежно относятся, или забывают, что у него там рано раз, потер, раз, она там слезла. Бывает и такое, но восстановить такую рану легче простого, очень быстро. Бывает момент, когда стреляли, допустим, из винтовки, а вы сделали из, из револьвера там. А там уже диаметр раны не будет совпадать. Это уже тоже надо понимать, из чего стреляли, как стреляли. Чтобы была видимость, то, что рана глубокая, мы ее просто затемним. Темно, темный цвет, он просто добавит глубины. Так, что бывает у нас в таких ранах? У нас на таких ранах обязательно бывает пороховая пыль. То есть, да, добавляю слегка темных следов, потому что пуля, когда заходит, когда начинаешь это все дело изучать, ты понимаешь, что, что пуля синяков после себя не оставляет Почему? Потому что она горячая, она заходит, у нее ожог, здесь пороховая пыль И ореол такой, то, что светлое, потому что кожа сгорает Так, и чуть-чуть красного, слегка Знакомьтесь, ее величество кровь, обожаю такие штучки, на самом деле у меня их всяких разных. Есть гелевые, которые прямо остаются на месте, там где ты их поставил, их ничего не надо делать, но они как будто засыхают потом. Да? Есть всякого рода кровь, венозная, артериальная, они отличаются все по цвету. То есть вы должны понимать, какой, какая кровь должна вытекать оттуда. Потому что если вы промахнетесь со цветом, это тоже будет катастрофа. Есть момент, когда вот приходится лить снег в снег. Кровь, да? И тут тоже нужно очень хорошо м, про, м, выбрать тон, то есть бывает смешивать ее, добавлять какие-то оттенки для того, чтобы на снегу она вот смотрелась как натуральная кровь. Потому что любая киношная кровь на снегу, она сворачивается, она как будто розовеет, она начинает растекаться, а как бы настоящая кровь, она такого не делает. Из-за этого приходится смешивать очень много оттенков между собой, чтобы получить желаемый Да, кровь, все заказываю Все заказная Ну раз но... повтори, а, Я киноскладом пользуюсь, криоланом пользуюсь И есть еще один магазинчик у нас а, Примасфильме находится Где можно все купить а, Можно в больших количествах, можно в маленьких количествах Давайте мы тут под, под кожу еще просунем, чтобы это все дело у нас было намного. Бортики чуть-чуть раздвинем. Да, можете подходить, тоже смотреть, как это интересно. В чем плюс гелевой крови, то, что она останется там, где вы ее поставили? То есть она не будет течь. То есть мы сначала делаем форму, допустим, выстрела, да, вот форму раны, а потом уже, когда оно должно вытекать, это уже непосредственно перед кадром, чтобы у вас не было потеков на костюме и, в общем, очень хорошо стянулось. Смотрите, прям пленочкой закрылась. Не бывает, что прям, да. Кровь не Нет, она не вытечет отсюда. Именно вот. Именно вот это, она как раз таки и не вытечет а, Да, я помню, как мы делали еще вылетающие мозги Когда у нас актер в кадре застрелился Режиссер у меня спрашивает Нам нужны мозги, сколько это будет, как это будет выглядеть Из чего ты его будешь делать Я очень долго думала, чтобы это было настолько реалистично Мы просто вспомнили, что идет осенний забой и мы взяли просто коровьи мозги. Все, вот это самая быстрая рана, которую мы можем сделать. Но и здесь от количества слоев латекса будет э, как эффекта больше. То есть чем больше слой латекса, тем больше получится, ну глубже дырка будет смотреться, и кожи, и этих много. Обморожение покажем, да, как мы тебе делали. Да, бывает момент, когда вот надо, чтобы... Губы потрескались у нас, да? Это самый лучший вариант и очень быстрый. То есть поставили, и уже по мере высыхания начинаем его просто рвать. Когда мы хотим сделать, допустим, там, разбитую губу, да, мы можем использовать тот же самый колодий, чтобы сделать именно глубину раны. Сочетание. Да. Все материалы очень легки в пользовании, но просто надо знать, где и как ими пользоваться. Давайте сделаем здесь ему Матрешки ставил, да? Хм. Обветривание, обморожение Мы можем это все делать латексом То есть там, где вы хотите а, попортить кожу Наносите искусственную кожу и портите сколько хотите Садины, там, допустим, царапины и Это все ну, уже по своему желанию Обычно там нос, да, бывает Обветрился шметки кожи давай его приведем в порядок я его уже так теневым способом чуть-чуть приближу к тому что я хочу его сделать кем добавим буквально несколько штрихов линий все складочки все какие-то Падины, шрамы легко превращаются дальше в образ тем, что вы их просто подводите И он получается уже совсем другой человек, совсем с другой историей Кстати, на самом деле, когда мы делаем вот теневыми эффектами, да, когда мы делаем складочки, вот эти вот все У нас бывает такой момент, когда мы смотрим вот так, он смотрится хорошо, а в камере он совсем другой Съедается. съедается где-то солнце, где-то свет, пересвет, где-то не хватает, там будет слишком ярко. То есть всегда нужно смотреть уже через монитор и поправки, поправки, поправки, поправки пока вы не добьетесь того эффекта, который вам нужен. Ну вот, примерно будет так. БС-клей, он, он очень слабый, его, конечно, можно использовать. Я его в очень многих моментах использую. То, что он тоже нам необходим, он более пластичный, он становится как тоже вторая кожа, но с ним очень надо хорошо уметь работать, потому что он дает нежелательные оттенки, его потом обратно не поставишь, допустим. Если сделала как латекс, как второе, допустим, сделала, допустим, ожоги на лице, и хочу это использовать как заготовки, уже не получится. На самом деле тогда уже лучше закапсулировать какую-то рану, это уже залить латексом, и как бы иметь в запасе Да, и каждый раз это, это все дело возвращать на место И не будет никаких проблем, на самом деле Вот, здесь мы прикрыли татуаж, получается И уже латексом выровняли, ну, добавили очень много морщин Ну, лет 20, мне кажется, мы ей добавили а Мальчишка у нас должен был а, ползать, у нас по, сутки где-то пропал, да? Его пока искал отец, он должен быть грязненьким, смотрите, какой он чумазенький. И это все передавать сразу на костюм, потому что это должны быть одни оттенки, потому что он в одной грязи это все делал, искупался. Да? Здесь у меня стояла задача сделать из нее такую бабу-ягу. На самом деле тоже она молодо выглядит, и мне пришлось здесь использовать очень много техник, для того, чтобы у нее были больше, глубже морщины, добавлять для шарма получается, да, такую бородавочку и седину седину мы тоже работаем все с, там, с красителями, чтобы не портить она сразу же смывается или счесывается с головы когда мы, мы снимали не храните, по-моему, уже, да? Ага. чтобы сделать из него такого он у нас китаец почти получился Добавляли, добавляли волосы прямо в косички ему там заплетали, чтобы вот это вот все, весь образ красиво вошел. Актер у нас Вячеслав Югов, и он у меня в роли священника. То есть это плюс 25 лет. Нам пришлось прибавить потому что а, актер, игравший сына, был ровесник. по внешности ровесник, как будто его. И Чтобы нам сделать вот эту разницу между отцом и сыном, мне пришлось полностью менять как бы внешность актера, Добавлять бороды, усы Так, ну это моя любимая часть, кровь, кровь, везде кровь Да, тут нужно было сделать просто еще, как бы эффект гангрены и тому подобное, что человек уже при смерти от того, что пошло заражение крови после ран а, и, кстати, умение перевязывать раны, умение, а, это тоже требуется от меня, потому что я не побегу там. Иногда бывает, что портянки актер не умеет портянки завязывать, мальчишка. Но гример должен уметь все, потому что тебе эти портянки потом еще и как бы это, да, там кровью пачкать и тем, что угодно, и чтобы это все было одинаково. Посмотрим. Да, вот это пулевое ранение у нас. А, так, стреляли мы, по-моему, из чего? Из трехлинейки стреляли, да. Ну, уже как бы вид оружия совсем другой, из-за этого вид раны тоже совсем другой. Ой, это самая интересная часть, когда приходится быть бутафором. Это, нужно было сымитировать очень быстро куриную ногу. Мы работали с девочкой, с художником, мы просто обмотали, получается, проволоку скотчем малярным. И сделали грим латексом, чтобы эта кожа как кожа потом у нее получилась. Тоже один из моих любимых актеров. То есть характер актера, чтобы, смотрите, через костюм и через уже как бы даже прическу передается, что у него вот маленько веселый дедушка. Да. да. Дальше. Этот фильм у нас в производстве, он будет называться «Песни лета». Вот эта женщина у нас была дерево вместе с костюмом, вместе со шляпой, это очень а, красиво смотрелось и чтобы ну, для себя так сфотографировала быстренько. На самом деле это все сделано из листьев, а, из а, шелухи а, а, орех, это все приклеено на кожу чтобы вот прямо она у нас с 9 утра до шести утра следующего дня была на площадке, приходилось прям в таких темпах работать. Тут вместе с костюмом, вместе вот со всеми атрибучками мне захотелось как бы это же песни лето. это лето и захотелось сделать из девушки прям русал. Очень хорошие цветы которые очень долго живут Но их все время надо было обновлять в любом случае Каждые там, полтора часа, там, два часа, когда на солнце 35 градусов тепла И цветы, конечно, погибали в волосах И мне приходилось останавливать каждый раз их Он у меня был без бороды Борода у нас уже... Все приклеенное здесь получается. Тут тоже как правильно приклеишь бороду, так чтобы не было видно вот этой вклеиваемой сеточки. Это тоже как бы отдельное искусство, так скажем. И здесь он у нас по сценарию должен был упасть, и у него должны были какие-то. Да. Да, это у нас из холодного золота. Тут тоже, ну типа весь уже такой обмороженный, да, характер актера. Так это. Это, этому Этому убивали кого-то Да-да Вертолет я пришла работать уже на досъемах То есть фильм уже как бы Был полностью готов И не, не я его начинала работать Я, по-моему, Люба за тобой все повторяла Ты сделала там грим И вот это сложно, когда ты по фотографии Которую мне Миша, слава богу, дал какую-то размазанную Восстанови Актеры пятилетней давности То есть это была тоже колоссальная такая работа Когда актер наклоняется, ну, во время драки получает вот эту вот рану То есть у него здесь все открыто, оттуда торчит кости, И получается вот эта рана должна появиться именно в середине схватки То есть мы сначала видим, как он вот дерется Потом раз, и тут, тут же я уже там же на улице, это было уже, по-моему, где-то около 40 градусов Наносила этот грим, то есть мы добавляли там воск, вот это вот все, глина Так, вот этот тоже персонаж у нас оттуда же Мы увидели в этом герое пиромана, то есть решили, что он должен быть с обгорелой кожей но в первый раз, когда мы сделали, мы вроде утвердили Но он был какой-то, знаете, он как-будто не обгоревший у меня получился Он больше как будто каким-то нехорошим заболеванием переболел Вот он и есть мой батюшка Василий, который вы видели, старенький сидел здесь тоже, да Как бы такой прям Так, это у нас, по-моему, да, тоже Вертолет пошел, дальше, дальше или мы уже возвращаемся обратно. Ой. Да, это труп был. Подумал. <смех> да, И на самом деле, даже когда ты гример, то это не только да, кино. Есть на самом деле очень много проектов помимо кино. Это рекламы, это клипы, это телевизионные какие-то передачи, да? Это уже, уже новый проект каждый раз получается.